Привет, тебе, дружище, зритель, с тобой снова Смерч. Это у нас арвариум, командный бой, карта Лондон. Так, прогружаемся и вперед. <coughs> Поперли. Да, вот это так, наш одного сбрил. О, блядь, больно было, но я его тоже заблю. Давай подлутаемся. Пошли в аккурат. Все, оттопырился. Так, ну наши что-то прижали конкретно. Fız dolayı cahit Он знал, что я здесь, походу, да? Да. Он знал, что я что я тут позицию занял. Так, есть одного сбрили. Откуда он? Оттуда он сбривали только что. Пошли вы нахрен. Вот такой еще. Сколько тел. Мертвых тел, блять. Пришло отсюда. Здрасте. Блять, на двоих еще вышел. Ну жестко, жестко. Откуда это? Ни <Слышко> хрена, он тут с дробовика отработал. А это сволочь меня откуда отсюда убила. Откуда я не понял? Выходим на позицию Сюда повыйду я вот так Только нахрен Двоем здесь. Троем даже. Он тут уголке. Еще один. Супер залет, Бросьте это дело. мои Это наш, да? Нормально. Отсюда придут. А кто-то меня... А, вот и выцелил. падла Hmm. Ну Опять меня выцелили Здесь вообще а можно вот здесь по идее постоять вот так Это один зашел туда-то. Туда. Держи. больше не лезу 57-57 счет выровнялся нормально отлично откушем еще опа спасти немножко это идут в спину выстрел был походу в спину нет да а нет это, это он был первый опа опасно вышел Угу. Он не базу пасу, надо что-то делать. Наш один прошел, по крайней мере. Ну вот хорошо. Теперь мне надо аккуратно пройти здесь. Здесь можно опусануться. Сбрили. Блять, своего убил. Извини, парниш. Отомстим. Отомстим. Отомстим. Ох как отомстил я им, блядь. Как они слядятся, Сука. Выкусил меня Выкусил меня С дробаша Опытный тигриный все углы чекает Смотри-ка А что откуда тут радиация -то? Ладно Пойдем Вот так вот что блядь за мука? друг друга 18 9, ну, нормально держим, держим счет Тогда бы хотя бы так, но ну, размен блядь, аномалия проклятая, надо обходить блять нарочно здесь аномалии везде по оп оп оп оп ребята главное не подставляться одного стащил, другой не стащил не по его чтобы по какой-то размен был все понятно там что снайпер сидел или что или мне показалось идем аккуратненько идем а вот нихуя дробовик я мститель отомстил дядя. отомстил я им, отомстил ну, кстати позиция хорошая Все так присаживаешься. привет дядя Надо перейти вот сюда теперь. Уже. И нормально. Мы победили. Не стреляй свои. Сука. 23-11. Счет нормальный вообще. Ну что, последний удар по-любому добьет. Да, Убейте его. Мы, мы побеждаем Крепят Крепят все, все, Нормально Одного своего блять сбрил Еще четверых нам надо Прихлопнуть и матч закончен Аномалии поубрали, Это хорошо так. Они сейчас будут выход крепить походу наш Здесь В общем, Битва с той стороны Ебенится Тихо-тихо-тихо Вот здесь вот Любят они выходить Сидим Сидим не лезем Придурок. Смотри, выскочил меня свой сбрил. Вот есть уму человека, нет? Небать, ну ты и воин. Не, наши победят, полюбас, давай. Смотри, меня забрил свой. Нормально, мы победили. Первые в списочке. Такая вот наградка. О, баллистические патроны дали. Ну все, дружище. Понравился видос? Подписывайся на канал. Ставь лайк. С тобой был Смерч. До скорой встречи. Пока.